Добрый день, уважаемые дамы и господа. Академик Израиль сказал только что, что инициатива сегодняшней встречи исходила от вашего покорного слуги на встречу Большой Сверки. Да, на самом деле, на самом деле, это была его инициатива и инициатива наших российских специалистов. Которую они меня попросили озвучить на встрече большой размер. Так что я с легкостью перепасовываю это, этот мячик на сторону наших российских специалистов. Я еще скажу об этом несколько слов. Но я, тем не менее, очень рад приветствовать в Москве всех вас и поздравить с началом работы конференции. Ваш форум объединяет ученых, предпринимателей, представителей природоохранных ведомств и общественных организаций многих-многих стран мира. Считаю, что это хорошая возможность всесторонне обсудить проблему глобального изменения климата. Именно поэтому мы так активно поддержали инициативу российской общественности, российских ученых на сегодняшней встрече. Эта проблема, проблема изменения климата, уже давно имеет не только научное, но и серьезное практическое значение. В этой связи в современной науке важно определить степень реальной опасности глобального изменения климата. Ученые должны помочь, помочь найти ответ именно на другой принципиальный вопрос, а именно каковы пределы антропогенного воздействия на климатическую систему. Очевидно, что масштаб стоящих задач требует объединения усилий всего научного сообщества. За последние десятилетия ученые и представители. Общественных организаций многих стран мира, в том числе и России, накопили солидный опыт кооперации. Это и информационный обмен, и проведение совместных исследований и участие в многосторонних экологических и климатических программах. Убежден, необходимо активно развивать такое взаимодействие. И Россия намерена всячески этому содействовать. Хочу также отметить роль международных климатических организаций и программ Организации Объединенных Наций, в частности, межправительственной группы экспертов по изменению климата. Они вносят весомый вклад в координацию работы ученых разных стран мира, изучающих климатические проблемы. Убежден всесторонний научный анализ, выводы юристов, экономистов и социологов, широкая поддержка общественности необходимая основа для создания универсальной международно-правовой системы в области изменения климата. Вырабатываемые юридические нормы должны учитывать интересы каждого государства, не допускать установления ограничений на экономический рост и социальное развитие, и при этом предусматривать действенный механизм контроля за выполнением принимаемых решений и соглашений. Уважаемые дамы и господа, Россия не случайно стала инициатором проведения в Москве всемирной конференции по изменению климата. Наша страна обладает значительным интеллектуальным потенциалом в области климатологии. Достижение отечественных научных школ и направлений – заслуги российских ученых, признаны международных сообществом. Кроме того, на территории России находится четверть лесов планеты четверть лесов. На протяжении многих лет Россия вносит серьезный практический вклад в снижение антропогенной нагрузки на климат. Да, конечно, мы хорошо знаем, и во всем мире это известный факт. За последнее десятилетия в России наблюдался серьезный экономический спад. Вместе с тем, с 1990 года, в том числе и благодаря структурным сдвигам в российской экономики, на это я хотел бы обратить особое внимание, сократилась э, э, нагрузки и выбросы э, на 32%. За счет этого в период с 1991 -го года до 2002 -го года было компенсировано почти 40% прироста выбросов парниковых газов в других странах, если начинать отсчет с 1990 -го года. В этой связи хочу отметить, что Россию активно призывают к скорейшей ратификации Киотского протокола. Я уверен, что и на вашей встрече многократно будут звучать эти призывы. Хочу отметить, правительство Российской Федерации тщательно рассматривает и изучает этот вопрос. Изучает весь комплекс, связанный с ним, непростых проблем. Решение будет принято после того, как эта работа будет закончена. И, конечно, в соответствии с национальными интересами Российской Федерации. Уважаемые участники конференции, мы уже не раз убеждались, что постоянный и конструктивный международный диалог позволяет находить ключи к решению глобальных проблем современности. И именно такой сложной и многофакторной является и проблема изменения климата. Сегодня партнерство в этой области служит нашим общим интересам, приносит реальную пользу всем странам, без всякого преувеличения, всему человечеству. И я уверен, что, сотрудничая друг с другом, мы сможем добиться еще больше успехов. Позвольте пожелать вам плодотворной работы, интересных дискуссий, реализации намеченных планов и знакомства с Москвой. Всего вам самого доброго. Спасибо.